Всех приветствую на моем канале, я Иван Номизмат. Сегодня я расскажу вам, как и где нужно хранить монеты. На первое место по хранению монет я поставил капсулу. Капсула – это идеальный вариант для хранения монет. На ней можно рассмотреть гурт, лицевую сторону и заднюю сторону. И вот вам пример. пример. То есть, можем рассмотреть лицевую сторону, можем рассмотреть гурт и надпись гурта. И можем рассмотреть также заднюю сторону. Это идеальный вариант для хранения каких-либо дорогих монет или монет в качестве Proof. Потому что туда практически не проникает влага. На второе место я поставил капсульные альбомы. Капсульные альбомы это практически точно те же капсулы, только они специально для серий. У них есть специальные выемки под монеты. Мы всовываем туда монету и закрываем сзади пленкой. То есть, это у нас все выглядит вот так вот. Э, тоже их рекомендую. Вещь очень хорошая. Э, в принципе, стоит недорого. А капсулы у нас довольно дорогие. За 10 штук вот таких капсул в э, магазине, хобби-магазине, хобби, хобби -магазине я потратил 200 рублей. На третье место я поставил ячейки. Э, то есть, ячейки тоже довольно хорошая вещь можем сюда вложить рядовые какие-нибудь монеты, или монеты, которые у нас повторяются. Тоже довольно хорошо защищает. А если мы сюда еще положим э, шарики, есть специальные такие шарики, которые даются в обуви, к примеру, чтобы влага у нас забиралась к ним. Если мы положим сюда еще вот эти вот шарики как раз, то у нас вообще будут монеты шикарно выглядеть. Э, есть также альбомы. Сейчас вы видите их на экране. Вот их категорически не рекомендую, поскольку монета вот из такого качества в этом альбоме, когда у вас прилежит, может превратиться в вот такое качество. То есть вы видите различия, да, монеток? Вот такой вот туда ее положите, а через года два она у вас будет вот такой. То есть она окисляется и просто становится очень плохой, грязный и черный, как вот эта монета. Также у нас... Есть еще такая вещь, как холдеры. Холдеровыми я не пользуюсь, потому что это вещь довольно плохая. Если, если мы не положим монету в капсулу и потом уже не положим в холдер. Почему не надо ложить просто монету без капсулы в холдер? Потому что монета и пленка, которая холдер, она пленка тупо прилипнет к монете. И монета будет портиться. Из-за этого ее стоимость может гораздо сильно упасть, чем была, когда вы вложили ее в холдер. Поэтому, то есть, если вы, к примеру, покупаете в холдерах и храните в холдерах, ложите монету в капсулу, а потом уже в холдер. То есть, не ложите просто обычную монету в холдер, потому что она у вас испортится, опять же. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Иван Нумизмат. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи в поиске монет вам новых монет. И до новых встреч.